17 апреля стояло заседание ректората КФУ, которое прошло в зале попечительского совета. Первые три вопроса повестки повестке заседания ректората КФУ были посвящены приемной кампании в Институте вычислительной математики и информационных технологий, Институте математики и механики имени Лобачевского и набережно челнинском институте КФУ. Сотрудниками института проводится профориентационная работа в районах республики, в частности, это Болтасинский район, вели курируемые деревни. По словам Сергея Мосина, уже сейчас на базе олимпиадников, составленные институтом, фамилия порядка 200 талантливых одиннадцатиклассников, с которыми ведется работа по привлечению для поступления в КФУ. В свою очередь о приемной кампании в Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ рассказал Максим Хромченков. По его словам, в нынешнюю приемную кампанию увеличены контрольные цифры приема практически на 30%. В 2015-2016-2017 году мы принимали бакалавра 90 человек, 20 на математику, 20 на механику, 25, по 25 на математику науки и на педагогическое образование. И теперь у нас на математику и механику увеличенная цифры на 5 человек. При этом самый высокий процент студентов, обучающихся на контрактной основе в Институте математики и механики КФУ, наблюдается на отделении педагогического образования. Это обусловлено высоким процентом трудоустройства выпускников и большой востребованностью учителей математики. С докладом о привлечении иностранных студентов КФУ выступил заместитель директора Департамента внешних связей Фарид Хайдаров. Среди эффективных каналов и механизмов привлечения иностранных граждан для обучения в КФУ он назвал сайт университета, привлечение по гослинии, сайт в рамках проекта 5.100, а также социальные сети. У нас ежегодно плюс 2% увеличение доли иностранного контингента. Это большие цифры. Это большие... В общем-то мы начинали с цифры 500, а сейчас 5500. Спикер отметил, что на будущий учебный год в КФУ стоит задача довести общий контингент иностранных обучающихся в КФУ до 6200 человек. Заседание закончилось предложением сформировать базу выпускников Казанского университета из числа иностранных граждан. Диана Шилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз.